о том, что бабушка когда-то водила меня в театральную группу. У нас очень интересные люди сейчас Привет! Меня зовут Назар Давыдов, человек, которого вам нужен особенно в Турции. Сегодня в видео мы с вами увидим ответы интересного человека, которая я переехала сюда три года назад. Как вы поняли, это девушка, которая живет в Анталии и занимается очень интересным делом. Ну, помимо того, что она мама, она еще занимается шоу-бизнесом, а именно съемками она продюсер режиссер и много еще чем занимается в съемочном процессе я с ней познакомился на съемках сегодня мы вместе с вами увидим ответы на очень многие вопросы которые вы мне задавали но зададим мы эти вопросы катерине впрочем все попозже представьте откуда ты приехала в турцию здравствуйте всем меня зовут катя берс я приехала из киева из украины сколько лет ты в турции в общем, я пять лет, постоянно проживаю три года. Ты сразу переехала в Анталию? Сначала Анталия, потом Стамбул, потом обратно Анталия. И ну, в Анталии я буду вот живу уже три года. дети больше нравится жить в Турции? Больше всего нравится мне жить, конечно же, здесь, в Анталии, где я села в конечном итоге. Но остальные города тоже очень красивые, очень аутентичные. Стамбул из мир. Мне эти города очень нравятся. Самое любимое место в Турции. Mm -hmm. Фитхия. Фитхия действительно настолько красивый, настолько яркий город, по-своему уютный, в то же время немного тусовочный, немножко туристический, но при этом оставляет свою какую-то аутентичность. Вот Фитхия, да. Как ты оказалась в Турции? А, у меня интересная история. У меня была очень сильно, прям сильная депрессия, и мне нужно было поменять картинку какие-то декорации вокруг себя. Я приехала в Турцию, у меня ничего не получилось на первом этапе. Работа работать у меня не получилось по большому счету. Я уехала домой, но Турция навсегда осталась в моем сердце Я приехала на следующий сезон, а потом я встретила своего мужа, я вышла здесь замуж, родила дочку, вот мы и остались здесь жить. Твоей дочери здесь нравится? Дочь у меня настоящая. Как мне мама говорит, Турчеля. Она у меня Турчанка, Турчанка. Она не любит холод, она не любит снег, она не любит э, все, все напоминает из страны СНГ. Она у меня теплолюбивая Турчеля. Чем ты здесь занимаешься? Я занимаюсь сейчас вот в Анталии конкретно. Я занимаюсь организацией фильмов, ну и различных массовых мероприятий. Ты занималась этим в Украине? В Украине я работала на одном канале, я вторым режиссером. Какова специфика твоей работы? В Турции моим бизнесом заниматься очень сложно, по той, той причине, что а, здесь немного другой менталитет. Здесь пунктуальность не настолько важна, как а, мне она важна. А, люди умели, менее ответственно относятся к каким-то своим словам и обещаниям. Это довольно сложный бизнес. Для Турции особенно. Допустим, если один съемочный день, это может доходить до 100 тысяч долларов. Один съемочный день. И если какая-то мелочь, деталь будет отсутствовать, или кто-то не приедет, кто-то не окажет необходимый сервис, этот день может сорваться. То есть, таким образом теряются вот эти вот заявленные деньги. Мы познакомились на съемках фильма. Где его можно посмотреть? Фильм сейчас находится на стадии монтажа и обработки. После этого он будет подаваться на многие фестивали. В частности, также на «Золотой апельсин», который проходит здесь, в Анталии. В этом году мы не успели. На следующем году, мы надеюсь, мы увидимся на этом фестивале. С вами конкретно вас тоже приглашаю на этот фестиваль <laughs> в следующем году. Так что, и надеюсь, это будет европейский фестиваль. Но сейчас просто рассматриваются только заявки, потому мы сможем ответить на этот вопрос немножко позже расскажи о фильме рабочее название фильма мы никогда не заблудимся вместе а настоящее название по которому люди потом узнают этот фильм будет другое пройдут несколько ночей в обдумывании этого названия но пока вот так пока по тегу мы никогда не заблудимся вместе его режиссер евгений кошин он известен своим пока что видео телеработами он занимался съемками «Орел и Решка», ну, всем, наверное, известной передачи. У него э, В его архиве еще несколько короткометражек. Э, название, честно говоря, я вам не подскажу сейчас. Это его нужно конкретно спрашивать. Фильм, который сейчас э, снял Женя, э, про девушку и парня, которые познакомились здесь, в Анталии, случайно, и э, провели здесь сутки. То есть они остались без денег, без мобильной связи, без каких-либо связей с внешним миром, без интернета. А не зная язык, не зная ничего абсолютно, они пытаются найти интернет и попасть домой. Вот это история знакомства девушки и парня и такого вот провождения времени здесь вместе, в... абсолютно не зная друг друга. Приходится притираться друг к другу, привыкать, как-то находить компромиссы. Они попадают в какие-то истории, приключения. Здесь ищут пути выхода из этих историй. Ну, видите, это вот интересно. Также фильм очень интересен по цветовому решению. У нас режиссер даже подбирал одежду героев, чтобы она подходила по брусчатке, по которой они будут гулять в кадре. Ну, вот красиво. Почему выбрали для съемок Анталию? Он несколько раз менял локации он хотел сначала снимать в анталии потом решил снимать из мире потом снова решил вернуться в анталию были идеи о том чтобы это снималось вообще в каких-то других странах по моему или марокко что-то говорю о том каких-то восточных странах Но в конечном итоге вот мы решили сошлись на анталии все-таки анталия она самая такая колоритная по по цвету и по локациям, она вот реально красивая. Часто ли Турцию выбирают для съемок? Довольно часто. В последнее время все довольно чаще и чаще. По многим причинам Турция напоминает южный берег Крыма. Многие сейчас, основываясь на это, выбирают именно Турцию, так как это море, это солнце, это те же горы, леса. По этим причинам. Во-вторых, здесь сейчас больше, сервис лучше, чем... Том, на том же юр, южном берегу Крыма. Ну и опять же из-за природы э, в Анталии очень красивый э, старый город. По архитектуре, по своему, по колористике. Это те, именно из-за этих мест режиссеры чаще всего выбирают эти локации. Как можно принять участие в съемках или пройти кастинг? А смотря, во-первых, кто будет на, находить эту работу, если местный какой-то турок, он знает уже, куда обращаться. Это рекламные агентства, это а, актерские агентства. Сейчас в Турции, очень, именно в Анталии, очень много театр, театральных кружков, которые приглашают к себе работать и таким же образом предлагают как э, услуги агентства. Часто ли русскоязычные актеры участвуют в съемках? О я конечно следить не могу но да да у меня даже брат когда-то здесь снимался в массовке на коне для какого-то фильма ну это был, турист... это был турецкий фильм правда вот. но наши граждане да часто причем в наших сообществах в фейсбучных тоже часто происходят такие объявления о том, что ищут массовку именно славянской национальности славянского вида да часто сколько зарабатывают актеры ага, массовка опять же в зависимости от мы говорили, есть какая-то массовка общего плана есть массовка первого плана общего плана начиная от 30 лир массовка первого плана 50 лир 100 лир может быть если конкретно там есть какие-то слова эпизодники 150 200 второстепенные роли это уже в зависимости от насколько артист известен в Турции. Ну, наверное, 500 лир за съемочный день. Мы уже говорить про артистов второго плана. Про звезд это уже конкретно гонорары обсуждаются продюсерами. Разрешены ли съемки с дроном? А для того, чтобы снимать в Турции с дроном, нужно получить соответствующее разрешение. Сначала мы обращаемся в... Сейчас я вспомню, как это называется Министерство культуры и... культуры и туризма города, в котором вы собираетесь снимать. Они дают вам разрешение вообще на съемку в городе. Потом вы обращаетесь, в... есть там такое подразделение, куда вам нужно обратиться с разрешением о съемке с дроном. Вот. Комиссия проверяет по вашим локациям, нет ли там каких-то стратегических объектов. Если они ничего там не находят, чего-то прям сверхважного, тогда дают, дают разрешение, и тогда можно будет уже снимать. Как турки относятся к тому, что они попадают в кадр? О, турки обожают они настолько, о том, что, конечно же, они любят любой момент съемками, когда они попадают в кадр, они начинают безумно радоваться, они. Пытаются проявить все свои актерские способности, которые там могут быть. Рассказывать о том, что бабушка когда-то водила меня в театральную группу. Когда-то когда я там играла на клаксоне, трубе. У нас в это вообще отдельный контингент. Они прекрасны просто не настолько непосредственны в своем проявлении. Они очень, знаете, благодарная такая публика, которым так сказать, давайте, ребята, снимаемся, они сразу же набегаются. Куда, куда, куда давайте, мы, мы здесь, все. Потом будем рассказывать тете Фатме когда-нибудь, что вот я там в том-то фильме снимался, и на каждом фестивале будут, э, что вот на фестивале будут меня показывать, соберут всю семью у телевизора. Ну, они благодарны народ в этом плане. Любит ли турки смотреть сериалы? О, турок, естественно, первым образом, в первую, первую очередь, это сериалы. Каждая турецкая женщина смотрит сериал. Обязательно. Это собираются семьи, собираются соседи, приносятся семочки, по там какие-то ащмы, делается чай. Садится вся семья за телевизором и смотрится очередное, например, как Ясак Эльма. Вот вчера мы как раз наблюдала такую историю. Вот, сериал есть, который... Я не знаю, о чем сериал, я не смотрю, извините. Какие русскоязычные сериалы и фильмы туркам полюбились? Ну, опять же, они консервативные, не только в еде, но и в просмотре с, с э, фильмом, видео и прочего контента. Насколько я знаю, один раз я слышала только от моей подруги турчанки, это было свадьба в Малиновке. Вот это им прям понравилось, что-то они это смотрели. Больше, честно говоря, ничего не слышала. Вот э, из новых фильмов нет. Они вообще не знают русскоязычный контент. И старых, да, вот а еще двенадцать стульев тоже. Он что-то по комедиям, наверное, больше. Какие русскоязычные артисты популярны в Турции? Опять же, едем вчера с подругой в машине а, и она ставит какую-то русскую песню. Какого-то рэпера, честно, я даже не знаю, кто это. Она говорит: ну переведи мне, переведи, что он поет. Я говорю, близко я даже не понимаю. Рэп они любят. Рэп и пасы. и что-то танцевальное. Вот по типу Алджея. Кто там еще есть? Фарук, файк. Чедук, по-моему, что-то такое. Вот что-то вот новомодное танцевальное и рэп, естественно. Что тебе не нравится в Турции? Мне больше всего Турция не нравится, естественно, не пунктуальность и не ответственность. Вот это то, что больше всего мешает моей работе и делает мне массу проблем. Ну, остальное все я люблю. Твоим друзьям нравится здесь? Да, друзья, конечно же, очень любят Турцию. Опять же, я показываю сюда естественно, самые лучшие стороны. Конечно, они обожают этот климат, они обожают эту природу. Они обожают эту кухню, которую... Ресторанную кухню турецкую, естественно. Да, они любят Турцию, но, опять же, они же видят только одну сторону. Что посоветуешь тем, кто хочет переехать в Турцию? В первую очередь определиться с местностью, где вы собираетесь проживать. От этого зависит... Как вы будете здесь проживать, в каких условиях. Потому что если где-то на востоке Турции, вы вряд ли найдете соотече соотечественника. А если это Анталия, опять же, вот у нас здесь много таких. Очень много. Здесь, вам моему запросто можно будет найти друзей а, по своему укладу, как вы любите. А, Во-вторых, естественно, скопить денежек. Потому что не факт, что вы найдете сразу же хорошую работу. В-третьих, выучить язык. Потому что масса вещей, которые вам пригодятся в жизни, зависит от языка. Начиная от того, как поторговаться, потому что все-таки туркоязычным больше могут сделать скидку, чем русскоговорящим и не говорящим по-турецки. Так и вообще просто в жизни для какого-то удобства все-таки необходим язык. Что ты пожелаешь моим зрителям? О, ребята, счастья вам, удачи, фарта. Побольше таких вот солнечных приятных денечков. Улыбок вам много, добра и любви, естественно. Спасибо, что досмотрел этот выпуск. Напоминаю, что у меня есть каталог недвижимости. Туда я выкладываю актуальные предложения по очень интересным объектам. Так что обращайтесь. Ну а все остальное, вы знаете, нужно ставить лайки. Жать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых видосов. Ну и, естественно, оставлять комментарии, чтобы я знал, что вам понравилось, а что не очень. На Насим, все. Спасибо еще раз большое всем за участие. Спасибо Михаилу, спасибо Диме, спасибо Анжели, Юли, Кате, Роме. Всем большое спасибо, кто помогал мне делать этот выпуск. И тебе, да-да-да, тебе за то, что ты смотрел. Диндон, дай, маасаляма, айдо, Ну и, наконец, просто чай, друзья. Пока. Да, можно можно смотреть ответы. Я тоже так думал, я хотел по новомодному. Да, окей.